Вот, вот такую вот вы себе подборочку делаете. Вот это те запросы реальных людей, которые вы можете абсолютно спокойно привлечь к себе в бизнес, вот где вы работаете. То есть согласно вашему запросу вы подбираете низкочастотные запросы. То есть что вы делаете?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 Естественно, ключик уберем. Реально ли заработать деньги в интернете? И ставим знак вопроса. Переходим на «Многие люди думают». Значит, это у нас получается заголовочек. Мы его делаем, отделяем по -крупнее, просто. «Многие люди думают, реально ли заработать деньги в интернете?»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 Ключики убираем на просмотрах. Так, то есть варианты такого зала. Как заработать на рекламе? Так, деляем. Заработать интересно. На просмотре. На просмотрах. Вот так вот напишем. Будет примерно то же самое.